Спасибо большое. Добрый день, уважаемые участники, гости съезда. Прежде всего хочу поприветствовать всех участников первого железнодорожного съезда и желаю вам успешной работы. Вы собрались и в хорошем месте, и в хорошем широком представительном формате. И это не только дань юбилейной дате 170 лет российским железным дорогам, но прежде всего и назревшая необходимость в профессиональном обсуждении проблем и перспектив развития этой важнейшей для нашей страны отрасли. Очевидно, что приоритетного внимания на съезде требуют задачи, которые вам предстоит еще решать в связи с идущей модернизацией российской экономики. И прежде всего... В связи с высокими запросами, которые предъявляются сейчас к развитию инфраструктуры. Фактически речь идет о качественном обновлении железнодорожного хозяйства страны, о масштабном техническом переоружении всей отрасли. В послании этого года было обращено внимание на необходимость принятия долгосрочной программы развития железных дорог. Отмечу, что соответствующая стратегия Рассчитанная до 2030 года, я думаю, об этом многие знают, может быть, уже говорили или будут говорить, но она уже подготовлена и в целом одобрена правительством. Теперь нужно максимально оперативно завершить этап окончательного согласования и, не откладывая дело, как у нас говорят, в долгий ящик, разворачивать практическую работу. Заданные стратегии целей действительно масштабные, крупные, амбициозные. Предстоит построить тысячи километров новых железных дорог, железных ли, железнодорожных линий, модернизировать действующую сеть и переоснастить парк подвижного состава. Все это должно укрепить конкурентоспособность и геополитические позиции нашей страны. Дать серьезный импульс социально-экономическому подъему, развитию России, а также устранить инфраструктурные ограничения роста, мы уже их ощущаем. Именно поэтому и говорим о приоритетном развитии инфраструктуры в целом. И сегодня о развитии железнодорожного транспорта в частности. Говоря прямо, стране необходим новый импульс, импульс развития железнодорожной отрасли, сопоставимый со стремительным развитием российских железных дорог на уже 19-20 века, но, конечно, на современной технологической базе, на самой современной технологической базе. Убежден, для реализации таких планов у нас все необходимое есть, есть все необходимые ресурсы сегодня. Государство и, что очень важно, частный бизнес накопили сегодня достаточно большой инвестиционный потенциал, а стабильно растущий рынок транспортных услуг представляет несомненный интерес для предпринимателей. Планируемая нами программа развития железных дорог потребует многомиллиардных инвестиций, причем, отмечу, бюджетные средства должны здесь выступать не главным источником, а стимулом и генератором для притока частных инвестиций. По оценкам экспертов, именно частный сектор способен обеспечить до 75% от общего объема необходимых вложений. И в этой связи. Первоочередной задачей является активное продвижение в железнодорожном хозяйстве системных реформ. Они уже на начались, и их главная цель – сформировать в отрасли действительно рыночную, открытую и конкурентную среду. А значит, создать предсказуемые и долгосрочные правила игры для предпринимателей и инвесторов. Конкуренция – это лучший способ добиться и нормальной тарифной, и ценовой политики, да, кстати говоря, лучший способ для решения и социальных проблем в отрасли. Поднятие заработной платы, развитие социальных услуг для работников отрасли. Уже сегодня на рынке железнодорожных перевозок работает более половиной тысяч независимых компаний. В их распоряжении треть национального парка грузовых вагонов. Причем частный бизнес начал выходить и на рынок пассажирских перевозок. Мы знаем с вами проблемы, которые связаны с этим направлением деятельности, но и здесь частная активность начинает быть заметной. От такой растущей конкуренции должны выиграть все, и в конечном счете должно повыситься качество транспортных услуг. Хотел бы подчеркнуть, мы давно говорим о необходимости эффективно использовать громадный транзитный потенциал России. Но чтобы этот потенциал начал приносить прибыль, следует в разы повысить уровень сервиса и надежности при перевозках, и, конечно, наращивать скорость. При этом необходимо ориентироваться на самые высокие мировые стандарты. Стандарты, которые в мире понятны и известны. А лучше, конечно, работать сверх этих стандартов, предоставлять такие услуги, которые другие конкуренты наши предоставить не могут. Нашим зарубежным партнерам нужно предлагать максимально удобные процедуры оформления грузов и конкурентные логистические схемы. В этой связи просил бы обратить особое внимание на стыковку программ развития железнодорожного транспорта, железнодорожных коридоров с модернизацией портового хозяйства, с планами создания других транспортных узлов. И, конечно, необходимо радикальное технологическое обновление, прежде всего, подвижного состава. Сегодня уже появляются новые образцы отечественных локомотивов и вагонов. И Владимир Иванович меня так возит иногда по предприятиям, демонстрирует это. Выглядит неплохо, действительно, но, будем откровенны, качество и возможности этой техники не всегда дотягивают до ведущих мировых образцов, хотя уже мы на правильном пути, это совершенно очевидно. Считаю, что здесь нужно более энергично использовать рычаги международной кооперации. Подобные успешные проекты есть, например, совместное производство локомотивов, организованное нашим «Трансмашхолдингом» и компанией, компанией «Бомбардия». Считаю, что здесь, как и в автомобилестроении, нужно заинтересовывать зарубежных производителей размещением производительных мощностей на территории Российской Федерации. Ну и не просто заинтересовывать, условия такие создавать, чтобы было выгодно работать у нас, на нашей территории. Вот в автомобилестроении мы добились, в принципе, такого решения задачи именно таким образом. Пришли сюда фирмы. Автомобили крупнейшие мировые производители, еще совсем недавно, сколько было споров по этому поводу, а все же, 6, 7, 8 компаний, мы больше уже, свыше 10, и основные японцы пришли, и западноевропейцы, и американские фирмы работают. Вот так и здесь нужно сделать, почему нет? Вам хорошо известно, что потребители ваших услуг... Заказчики коммерческих перевозок и пассажиры предъявляют сегодня новые и все более высокие требования к работе железнодорожного транспорта. И они вправе рассчитывать, что он транспорт будет доступным, экономически выгодным и безопасным. И что здесь и ждет достойный современный уровень сервиса. Именно такие современные запросы должны служить ключевыми ориентирами для отрасли. Уверен, российские железнодорожники. Ваш традиционно сильный, высокопрофессиональный коллектив сможет в полной мере реализовать масштабную программу развития отечественных железных дорог. И в заключение хотел бы искренне поблагодарить всех работников отрасли за большой и столь нужный нашей стране, нашей экономике и людям труд, за ответственное и преданное отношение к своему делу. Я хочу вспомнить очень непростые годы, которые мы пережили в середине 90-х. Вот Газовая отрасль, энергетика в целом, железнодорожники, по сути, были остовом экономики страны. Позволили нам пережить очень сложный этап развития и выйти на возможность достижения новых рубежей. Значительная, значительная доля успеха здесь принадлежит именно тем, кто работает на железной дороге. Хочу вас за это от души поблагодарить. Спасибо большое за внимание.